В нашей жизни мы пользуемся многими изделиями. Они позволяют сделать нашу жизнь более удобной. Например, автомобиль. У автомобиля существует документ, который идентифицирует это изделие, определяет его характеристики, его владельца. Такой документ называется паспорт. Но паспорт не будет выдан, пока изделие не будет готово. Скажем, для автомобиля его не выдадут, пока не будет номера на двигатель, кузов, шасси и тому подобное. То есть на все комплектующие значимые части. Если готовое изделие не будет передано другой организации, то оно так и останется активом на балансе собственника этой организации. При смене владельца в паспорте делается отметка. Паспорт есть у станка, велосипеда, холодильника, чайника. В нем указаны гарантийные обязательства, какую ответственность несет изготовитель и какую владелец изделия. Имея, например, паспорт на автомобиль, мы можем взять кредит в банке, оформив авто в залог. Теперь введены паспорта на недвижимость. У человека тоже есть паспорт, но его выдают не сразу – Давайте проследим этот путь. Итак, роды у матери прошли успешно. На свет появился живорожденный новый человечек. Медицинское свидетельство о рождении заполняет персонал родильного дома по случаю появления в свет в здании роддома новорожденного. В связи с появлением новой учетной единицы производят замеры с последующим внесением характеристик в медицинское свидетельство о рождении, в которое также вносят сведения, сообщенные роженицей. В медицинском свидетельстве фиксируют состояние новой учетной единицы без имени. В СССР право на присвоение гражданства имеют новорожденные живорожденные весом не менее 1 килограмма. Справка о рождении выдается родильным отделением, где ребенок появился на свет. Таким образом, персонал роддома является информатором системы о появлении в системе новой учетной единицы. Сразу после рождения, или даже перед рождением, человек получает его первое имя – личное имя. Личное имя. Английское – personal name, first name социолингвистическая единица разновидность имени собственного один из главных персональных языковых идентификаторов человека или какого-либо одушевленного существа имя полученное гражданином при рождении а также перемена имени подлежат регистрации в загсе урожденное имя имя при рождении имя которое человек получает при рождении обычно состоит из нескольких частей имени и Отчество, фамилии или прозвище. В русском языке полное имя человека состоит из имени, отчества и фамилий. В англоговорящих странах схема немного другая. Имя, среднее имя, имена несколько имен, фамилия. Наиболее важным является именно личное имя. Оно и есть чаще всего идентификатор человека. Гражданина или гражданку в СССР создает ЗАГС на основании актовой записи номеров книги о рождении мальчика-девочки. Актовые книги хранятся в органах записи актов гражданского состояния на протяжении 100 лет, а в дальнейшем передаются на государственное хранение. Актовую запись о рождении мальчика-девочки производят на основании сведений медицинского свидетельства о рождении справка по факту заявления родителей, заинтересованных лиц, с просьбой зарегистрировать, поставить на учет мальчика-девочку с присвоением фамилии, имени, отчества. Процедура на выходе создает так называемое юридическое имя физического лица, имя, которое персона получает при рождении и которое фиксируется в свидетельстве о рождении. Юридические записи имен на бумаге заменяют человека. Происходит рождение имени свидетельстве о рождении. Бумага становится пристанищем души. С этого момента человеком управляет сила, зафиксированная юридической системой в русских сказках «Чудо-юдо». Зафиксировав свою сущность на бумажном носителе, поле, человеческая сущность оказывается «Законом мироздания». Меняется порт нахождения сущности. По сути, человек теряет свою активную связь с создателем. Паспорт. Пассивный закрытый порт. Свидетельство о рождении гражданина, фамилии, имени, отчества, также имеет оборотный документ с номером, в точности обратным номеру, который видите в свидетельстве, имеющемся на руках. Номерной документ выпущен, гражданин создан. На балансе организации государства поставлена еще одна юридическая единица. Организация государства стала бенефициаром, учредителем персоны, владельцем документов на эту персону, гражданина физического лица, получателем денежных платежей, выгод, преимуществ, прочего, а также выгодоприобретателем наследственного права своей персоны. По факту создания юридической единицы открыт балансовый счет в финансовом учреждении организации на имя гражданина. При этом ничего нам не говорят. Новорожденный взят организации под опеку и находится в процессе движения к моменту состояния готовности. Ясли, детсад, школа и прочее предоставляемое опекуном для выпуска паспорта. Необходимо отметить, что паспорт не наделяет ни правами, ни обязанностями. Паспорт является публичным договором на осуществление действий в соответствии с установленными условиями, конституцией, законами, правила и прочие организации собственника паспорта. Паспорт во владении и пользовании его носителя, а также носитель несет и ответственность за все, что связано с этим паспортом. Подписант документа договора «Паспорт» по факту наличия его подписи добровольно обязуется исполнять условия организации в статусе удостоверенным паспортом. Паспорт является документом, удостоверяющим личность гражданина, того самого, созданного в отделе ЗАГС. Кстати, законом РФ об актах гражданского состояния не предусмотрено рождение, появление, возникновение граждан. Итак, предоставляя удостоверение личности гражданина персоны с персональными данными, мы лишь являемся в качестве представителя юридической единицы организации, несущего ответственность. Со времени создания юридической системы было установлено так называемое «Адмиралтейское морское право» или его еще называют «коммерческое торговое право». Вспомните в связи с этим о морских пиратах. Суть этого права ярко отражена в их образе и их действиях. В акте, согласно морского права, принятом в Великобритании в 16 веке, говорится если нет доказательств, что человек жив, прирожденное право, то через 7 лет после его рождения он считается мертвым перед законом, без вести пропавшим. Если не доказано в течение 7 лет, что человек жив, и если нет наследников и завещания, то имущество подлежит разделу. В 1666 году королем был принят закон о субъектах пожизненного права, согласно которому все, кто не заявил о себе как о живых мужчине-женщине королю или в суде объявлялись для государственной системы мертвыми. Их имущество считалось брошенным и передавалось в постоянное или временное владение, управление трасту, корпорации, обществу, поскольку только юридическое лицо обладает правом получения собственности персоны или физического лица. Но только бенефициар, учредитель персоны, имеет безусловное право владения и распоряжения собственностью, а вот физическое лицо только приобретает право собственности на недвижимость. Государство регистрирует не собственность, а только лишь право собственности.